Установка состоит из источника тока, ключа, реостата и проводника, подвешенного на проводах. Поднесем к проводнику подковообразный магнит. При отсутствии тока провода расположены вертикально. При замыкании цепи проводник отклонится от начального положения. Если поменять направление тока в цепи, то проводник отклонится в противоположную сторону.